Да, здравствуйте, с вами Джонни Кэтсвил и Джонни Кейн. И сейчас мы покажем, как надо нагибать на ян 9 Ну я бы так сразу не говорил бы. Ты вообще стал бревном, ты опять просто взять это же. Они на вообще не знают? Они испытают. Вс начинается, они чем преследуют. Кто? Кейн, ну перетащим стримерку, чтобы не залетали люди. Слышишь, Кейн? Mm. Стримерки у нас всех перетащи. Все, В комнату. Все. В комнату стрима перетащи. Да сейчас. Так там паренек сидит. Да? Нифига. Mm. Я просто отсюда пол, просто. Вс, вс, вс. Так стрим, ты можешь у тебя видео работать. Так ты за пароль пока эту комнату, последнюю карту. Да по, по, Похоже, <связь> <связь> За пароль комнату. Да не буду это пароль, у время. я так понимаю, сейчас у них... У да. <связь> <канал>. А ты <связь> только запустил стрим? Ну да. Так, всем здорово, с вами был Эссел Манике. Сегодня, И мы охотимся. вы короче. А можно потихоньку? Быстро делаю бантишек пацаны нанимаем. Вот они смотрят за нами, я тоже посмотрю за ними. Они нас тоже смотрят. Ладно, я не Так уж и быть, не буду так делать. Я не такой человек. Так мы же ничего не разум не сли, не убой, нет. Мы не. Так, они на Б-25, да? Хочу Ой, сказать отзывы, короче, если смотрю. Не ныди, чувак. Ну, такой скучный это вообще жесть. Печанки, монеты. Ну, я всякие, не хочу спокойно спать. Мне как на зло просил FPS на последнем столе. Так, а кто у них там здесь? Кобра у них здесь, это вот не радует. Они сейчас паногентой нам надо будет тащить. Тогда. Тогда. Тогда. Тогда. Блин, у них там чувачок есть один и Карлес, и ангел, они в принципе летают хорошо, не могут нас застать при этом. Я посмотрю, что у них вообще за краской. Кен, передай нам Чё ситуацию с того фронта. Да, телевизор построил. Ну, они пока идут. Да, что у нас начислено примерно? Я иду к 500. Ну, со своими пулеметиками это не пушка. Шумча лавка, да ты где-то Ну, ты стреляешь. Да, ну запасле боя соберу с другой стороны. Мимо то ущельного дома я бешу, так не тяжел, солим сраку попойжу, то ли. В общем, у них Корсары там А26 этим, фо 20, 25. А что ты за лавку взял? Слышишь, да, две кобры и. Можетво! Я не удивлюсь, если у них будет. Нормально, да. Да ты сейчас мусорка нагибает. Ой, тебя откуда ты кук? Я из-як-9Т, у них тебя. Ты на Як-9Т? Не, ну мне кажется, неудачно было, что они Бабров взяли. Да ну, я не могу. Я еще уже зарежу. Не ходим, Бобер. О, ты что? Кейн, смотри, с слева, он два контакта заходит, ничего не едет. Вон они, короче, на 39М. У нас даже самолет просто быстрее будет этот 39 ну да. Двоих резоновал конкретно сразу. Сейчас куксалисов а Петровича. А, да. Я буду растянуться. Сейчас, да. сейчас кука, короче. Посмотрю, нашел. Попробуй. Блин, да. Давай, пацаны, я их нагру на себя. Ты умный вообще? Агрю на себя здесь. Чего? Ты карпуса. В общем, я, я ох да, у тебя типа двое. На, захала. Сама а себя ушатала. Так. Это просто капец. Красный. Ещ заходит. Кейс, заходит. я спускаюсь. Я вниз смотался уже. Что он смотрит, что он способен. А а не две... не я его подвесил, Валера помогает. Стоит. Ну три километра успели, успели, успели. Подсосали бы я под Роджер, лопну, Давай, я помогу куку, -ку. сейчас немного тут. Я не помогаю, тебе а все чисто, икрой мой 6. А Роди, никого нету. Икрой, а там Роджер уже. сама? Роджер, Роджер на Валеру пропустил ходит на низ да нет, это неинтересно играть ну да. куклы на тебя заход мне э -э -э -э. нужен мой старшинный корсар. А вот давай левый <даром>. Проман. Вот это я еще не видел. Да ладно, бывает. Да, да что бывает? Ничего бывает, ну что? Ну пенитесь, не переволновались. А, а, э -э -э, не, не, больно, а. не общем, пацаны, забирают этот самолет, я, я не, не знаю. знаю. От всех. Ангелы А не, ну, я, я живу. Иди сюда, О, у нас там ангелы. Разбойся. <соединяющие> Ах, бандит у справа. Ух, пойдете главно 2 тренинга. Да подожди у нас пини. Всем здравствуйте. <соединяющие> Здорово. <соединяющие> Заход <соединяющие> анду. Двадцатого... Двадцатого... завязываем, двадцатого... двадцатого... тренировку делаем. Такая тренировка, что, что вообще смотрят <соединяющие> нас -то, за что вы голду даете настроение? User сайт, куда залезть-то, Входит в комнату, комнату стримущий, что ли? Да. У меня заход. Там паренек соединит. Давайте вас закину. Сейчас заход будет оттуда. Стоп, стоп, стоп, не надо. Стри Туп, заход сейчас будет. Так я тебе у -у -у -у. говорю, а дубль Они бил. мне конкретно разозли. Глянь, я а какая дубль будет на стриме биком. Заходи. -а -а. И, блин, бы, говорили бы, что у меня шейф, ну, Я раз... тебе говорил два да. раза сказал. Так, ты, и сказал. Понятно. Говорил, говорил, я слышу. Надо было кричать. Ну Короче, я Дrigа. вообще <съя> с <вас сошел, потом. съя> <съя> вообще пацаны. Короче, <съя> <съя> пацаны забирать, ну, реклама лапки простой, да? короче. Ох, что тут ты в конце? Короче, Беру, я беру, я беру свои слова. Ну пара, даже прокомментировать. Три да? бутылки сделал бы. Три бутылки вынес. Даже словно не. Хет он сделал. Как в футболе. Хет трик. Финальный кожаный мяч. М мечта, кстати, хет это же мечта. Ну <связывания> это да, любого. Ну да. Ну я знаю, в одном матче он получил, короче. Так, где куда он ушел? Итихов заработали 2000 годы Что у них сам со стримом? Почему обязательно 2000? Не до конца? Там все печально. День, поздравляю, ты выиграл. Ну да, вообще заработали. 100. А сколько я выиграл? Триста. Что-то мало, черт. Тебе... А я сколько Слова, я забил от вопроса? Ну, а ты сто походу. Нормально. Так за меня там, короче, свешали, короче, тоже награды. Писать догонишь, нету войны. Да я не догоняю. Как ты выше него и не догоняешь? Да я не знаю. Что-то летит, смотри-ка. О, облака ушло, что-то летело. Значит, требования — это, во-первых, 18+, во-вторых, хотя бы 200 вылетов в истории. Кейн, а ну закинь мне кто-то побазарит. Ну, это для учебной эскадрели. А, а, ну, ну, а, а, а на борт, на борт ограничен. Пошли, в, в, в Давай. Я не могу тоже в штаб закинуть. В закинь Комната на двоих. Вон они сидят. толстые, гандер и крестики. Ну Генник 4. Допустим, 4 а основной состав не может не пойти не только Ну закинь, можешь ты закинуть, я кто могу, Ким, попробуй. Как минимум. Пробуй еще раз. М ну месяц, что ли. Давай. Может он покажет себя ранее, чем займаться. Ну да. Тогда, соответственно, есть шанс еще перевестись на основной состав. Ну да, есть тоже шанс. Чего? joined kind of your channel. поговорим. Чего? да, женились, пошли. Ну да, пошли. Ну да, пошли. Ну да, пошли. Ну да, пошли. Ну да, пошли. Ну Повара, нервы мне вы маты. Надо мне надо вот это за ним гоняться. Ничего разбил. Ну а что он этот. Это был глюк у меня этот. Стрелять домой бывает. Понятия, Опа, сейчас что-то будет. Ну сейчас закончу два человека. Вы любят резко затащит. 6 будли там убирает от вас. Да, да? Ну, да. Короче, когда там уже телепорт? Ну скоро, по Всего-то именно двоих шесть. Ну, может, не заклон. А, писать, да ты со Ну да. Если честно думал, что ты слюс. Ну, а, а карабан у нас слюс. Клишня, кодовое имя Клешняк. Ему же. Ему же гнать шесть, он глухой. Сок Делать все равно. Сок. Просто сок. Итак, короче, писать. Ты снимаешь штаны, а я делаю свое темное дело. Угу. Ну и очень не догнали, какие там угодные вопросы. Вс, лобовая В лопе не идти. Не, не надо. Не, не идти. Нет, нет. User joined your channel. Точеки. Стоп. Стрим идет? Да, стоп. Вот хороший человек. Юзер а, Оп, Хороший лоб, что ли? О, Ребята. Ощущения непередаваемые. Чисто Ты, блин, вообще. Снял, мне, да? мне бы 4Х такой снять, у 4Х, все. Спасибо всем за стрим. До новых встреч. Спасибо <свист> рядом за стрим. Спасибо вам за голду. <свист> <свист> спасибо вам <свист> за то, что вы такие... Спасибо, спасибо вам, конечно же. Спасибо то, что Роджер на такой нубас. Короче, спасибо вам. <свист> <свист> С вами был Джонни Кетсвилл, <свист> Кейс Кетсвилл, Бесайс <свист> Кетсвилл, Алексей Кетсвилл. До новых встреч. Слушай, а, подожди, где тут парнем? Сделай. Парнем-то Тут от 20 остался, надо его запинать, если меня плохо не забьет. Чень тормози стрим. По красной стороне. О, пацаны, к нам, кстати, пишут, можно к стрим попасть. Ну вообще-то у нас четверо. У нас еще 20 стол подчиниться. Можем кука пнуть. У меня, короче, розовый движок, я не знаю, что делать. Что делать? Да сейчас Валера его уже брокнул. Да? Ага. Мне пыло хвост. Стрим вырубай. Че, идет, все, что? Зачем? Мы же уже обобрались. Повы, а, ну, все, ну все, Валера, ну, все конечно, да, ну все, уже ну, попрощались все пять минут все, назад, ну, все. Валера, хлопнул последнего. Голосы все. Получают. Я ждать, все, все, ребята, все. Спасибо. Спасибо. все, спасибо за внимание.